приветствую всех и в этом уроке мы продолжим работу с нашим меню для игры и мы разберем собственно виджет с аудио настройками что и как можно сделать собственно давайте приступим создаем виджет <coughs> виджет с канвас панелью в этом виджете у нас есть вертикал бокс в этом вертикал боксе есть текст обычный который не используется просто для обозначения аудио и дальше у нас а, идут батаны для возможности а, чтобы указать им выделение то что мы навелись а, именно на этот слот а, и собственно также у нас есть две кнопки apply и back back нас возвращает в предыдущее меню apply применяет настройки а, так давайте разберем один из баттонов у нас э, в баттоне есть горизонтальный бокс в этом горизонтальном боксе есть текст который отвечает за название настройки также у нас есть size бокс В сайзбоксе находится у нас слайдер и также у нас editable текст для того, чтобы, к примеру, мы хотим не слайдером устанавливать громкость, а устанавливать <coughs> непосредственно цифрами в editable боксе. Так, <coughs> ну и сайзбокс у нас 250 размеров собственно это все что касается дизайна наших панелек работать мы будем только со слайдером и только с uh, editable боксом ну и кнопочка apply и back uh, давайте придем в венграф так это что касается моего меню тут типа это нам не нужно Так, это нам нужно это нам нужно так теперь давайте перейдем а, к созданию а, тех элементов которые нужны для настройки звука а, так кликаем правой кнопкой мыши здесь находим находим, находим sound и здесь находим класс и нам нужно создать три sound класса и один sound класс mix uh, sound классы это классы которые мы можем uh, добавлять в sound mix давайте я открою мы увидим то что здесь ничего нет то есть здесь настроек я никаких не указываю а, собственно они просто есть а, в sound mix а, нам нужно указать собственно наши три класса просто жмем плюсик к примеру у вас появляется здесь индекс и в индекс указываете а, свой класс для звука а, собственно так я это удалю собственно у меня получилось три э, класса звуков э, которые могут быть использованы в игре э, так после чего давайте сразу сделаем следующее э, musicк Есть вот такая музыка. Вы также импортируйте себе хотя бы по одному звуку. К сожалению, я с FX не импортировал. У меня есть пока что только музыка. Открываем и здесь находим sound. Если у вас от закрыто, открываем и здесь указываем класс класс который мы создавали то есть вот три класса sfx music то есть мы создали сюда указали а, остальные настройки мы не трогаем а, собственно после этого у нас уже звук относится конкретно к классу который мы создали класс музыки а, и собственно мы уже можем как-то манипулировать это в нашем sound миксе. но прежде чем этим манипулировать вам понадобится создать uh, Save Game Object, который будет отвечать uh, за сохранение настроек uh, нашей музыки. Поскольку uh, в случае с кнопками и графикой, у нас настройки сохраняются uh, с помощью собственных нот, Они сохраняются в собственный файл. Uh, здесь же мы будем манипулировать созданными классами и миксом а, поэтому нам нужно создать свой сейф а, game в котором мы будем уже указывать переменные как его создать если кто не знает мы переходим в blueprint класс -class, all classes здесь пишем сейф game save game и делаем select у вас создастся сейф game называем его как вам угодно и уже создаем в нем перемены Какие же переменные в нем нужно создать? В нем нужно создать, собственно, одну переменную, которая будет отвечать за все три звука. Переменная это типа float. Мы выбираем здесь float. И также мы выбираем здесь array, то есть это массив. И сразу же жмем compile, у вас появится здесь default value, клацаем три раза и получаем собственно три индекса, в которые и устанавливаем наше value. Value мы везде устанавливаем один, поскольку по умолчанию звучание громкости звука у нас один собственно это все что нам нужно сделать в в гейме а здесь что касается остальных переменных это касается немного другого виджета поэтому мы это рассматривать не будем так так давайте теперь а, перейдем к event construct если вдруг кто не знает как вызывается event construct event -констракт мы вызвали, у нас есть ван контракт uh, Я сразу уточню, что я показываю, да, здесь как это реализовано. Uh, есть люди, которые пишут в комментариях, что они не понимают, для кого этот урок, они новички. Uh, и якобы если бы они знали, как что вызывается, то они могли бы это сами сделать. Uh, в таком случае я могу вам порекомендовать просто пойти почитать документацию где в принципе все описано документацию официальную а не какую-то левую где вы узнаете обо всем и о сохранениях и о том как вызывать ивенты также у эпиков есть курсы вы можете их посмотреть возможно они вам помогут. Здесь же э, урок для тех, кто уже знает, как вызвать event он знает, как вызвать э, функцию, поскольку они вызываются одинаково кликом правой кнопкой мыши по пустому полю и введением сюда названия. Поэтому я не думаю, что это прям такая проблема, а, с которой не справится новичок. А, итак, давайте продолжим. Мы вызываем функцию set Base, sound mix то есть мы устанавливаем базовый а, sound микс для нашей музыки и выбираем здесь созданный sound mix. он здесь будет у вас один если вы создали его один а, дальше мы а, проверяем на наличие сохраненной игры то есть если у нас нет сохраненной игры а, то мы а, собственно ничего делать не будем мы не сможем загрузить информацию если у нас нет сохраненной игры поэтому мы здесь делаем до game которая позволяет нам проверить наличие файла сохранения с таким именем game settings в случае если есть то мы сделаем лот game from слот то есть по этому слоту game settings если мы сюда что-то сохраняли не забываем проверять название названия должны совпадать Дальше мы делаем каст на Base save Game. В моем случае Base save Game это созданный мною Save Game. Как я вам говорил, вы должны создать себе Save Game Object, который будет отвечать за сохранение. И то как вы его назовете, так и нужно вызывать каст. Поскольку тоже многие писали, что у них нет такого каста, поскольку они создали со своим именем, а вызывали по моему имени каста поэтому это тоже немного глупо а, мы достаем нашу переменную sound value <coughs> и делаем for each loop а, мы делаем пересчет по нашему массиву у нас там всего три позиции поэтому мы делаем switch on int и собственно указываем здесь плюсиком а, три позиции 0 1 2 и также снимаем галочку has default Она нам, в принципе, не нужна. Дальше что мы делаем? Мы указываем нашему слайдеру value, которая установлена в нашем сохранении. То есть мы находим здесь, во-первых, проверяем, чтобы у нас слайдер был переменной и был назван в соответствии с нашей настройкой. И также переменная галочка. После чего мы достаем этот слайдер, достаем set value. Нам нужен именно set value, не минимальная, максимальное, а set value. И подаем туда uh, array-element. То есть наше value, которая мы сохраняли. Если мы его сохраняли. Uh, собственно, то же самое мы делаем с Editable Box. Переходим сюда, editableBox, переменная, адекватное название, чтобы мы понимали, что он принадлежит там uh, hintText, текст нам не важно, какой здесь будет, поскольку мы на контракт его указываем. Uh, достаем, достаем setText, здесь важно выбрать setTextTextBox, и подаем а, тоже числовое значение из этого нашего сохранения то есть таким образом когда мы а, откроем этот виджет с настройкой звука у нас пройдет, произойдет подгрузка из сохранения а, наших значений а, громкости звука а, теперь давайте перейдем к Тому, что касается кнопочки apply а, кнопочка apply у нас будет делать следующее она будет делать create save game object а, создавать она будет наш созданный байс гейм Брать мы будем из него uh, Sound Volume. И мы будем делать setR-элемент три раза для наших трех слайдеров. <coughs> uh, собственно, первый слайд там бинт. Берем getValue. Это его value которое мы там настроили, к примеру, да, и указали сюда. Дальше у нас идет индекс 1, сеттера элемент, value music и подали. Дальше у нас идет индекс 2, сеттера элемент, у нас слайдер sfx и мы его подали. Здесь абсолютно ничего сложного, мы просто по индексу устанавливаем значение, которое установлена на данный момент в наших слайдерах после чего после чего мы собственно делаем save game to slot и сохраняем нашу игру на game settings slot ну вы можете его назвать по-своему просто смотрите чтобы у вас везде были одинаковые названия так сразу скажу по поводу apply enable это переменная, отвечающая за то, что делает нашу кнопку apply ä, активной. То есть вы можете это себе не ставить, если вы собственно, этого делать не хотите. И теперь нам осталось перейти к нашим слайдерам. У слайдеров есть ивенты. У слайдеров есть ивенты прокручиваем в самый низ, здесь есть event on value change, нажимаем, у нас появляется, собственно, on value change slider ambient. Я покажу на примере slider ambient, каждого мы рассматривать не будем, она сделано все аналогично. Здесь мы достаем set sound mix class override. Так и мы сейчас рассмотрим эту ноду in sound mix modifier мы устанавливаем sound mix то есть для изменения громкости наших звуков нам понадобится этот sound mix так да, мы его уже создали и мы его сюда указываем дальше in sound Class мы указываем класс. важно отметить то, что этот класс должен присутствовать в Sound Mix. как я показывал, что нужно установить эти все три класса. если мы выберем другой класс, то, соответственно, у нас не будет работать, если оно не установлено в Sound Mix. поэтому, к примеру, мы сюда ставим Ambient и здесь нас интересует только настройку Volume и также настройка Fade In Time. То есть мы время устанавливаем на 0. А Volume подключаем volume из нашего э, слайдера. Pitch мы не трогаем, поскольку это скорость проигрывания нам э, в Ambient скорость проигрывания, э, собственно, не нужно изменять. Э, и таким образом э, мы меняем настройку звука, собственно, в нашем виджете. И также мы в editable EditableBox меняем настройку непосредственно, точнее не настройку, а указываем value а, нашего слайдера. А, и давайте я еще кое-что доделаю прямо сейчас, поскольку я не делал OnChange в EditableBox, для того чтобы у нас подхватывалось логика со слайдера поэтому давайте наверное сделаем выделяем editable box ambient прокручиваем вниз нам нужен он текст change event <coughs> так и собственно нам нужен этот sound mix класс uh, здесь мне нужно проверить ту uh, int наверное флот float float float текст тексту string текст to string нам нужен Load, string to float. То есть таким образом мы можем перевести значение флот, но еще кое-что нужно сделать. Это проверить, если больше одного бранч. Хотя давайте не бранч. Давайте здесь volume volume select. Volume select. Если больше одного true, то мы устанавливаем один. Если, собственно, не больше, то мы устанавливаем наше Value. Так, теперь касательно наших слайдеров uh... ambient ambient нам нужно сделать set set value то есть указать value нашему слайдеру и это value будет собственно тем же value которое мы подаем в наш sound mix класс overwrite Так, теперь нам нужно, собственно, добавить эту музыку. Bootprint, Bootprint. Давайте в Player контроллере В Player Controller. Хотя у меня добавлено, но не суть. Так, это мы уберем. я буду здесь проигрывать один звук пожалуй. один звук я проиграю его play sound 2d play sound 2d этот звук Здесь указывать ничего не нужно, поскольку уже все указано в самом звуке. Так, теперь мы можем нажать play. Давайте я поставлю одно окно standalone. Нажимаем play. Э -э так, нажимаем. Так, единственное, что, наверное, звука не будет слышно. Поэтому я добавлю здесь звук. Собственно, вот такой звук давайте перейдем в settings перейдем в аудио вот наше аудио здесь мы можем указать к примеру давайте укажем 5 у нас сразу слайдер становится а, на value 5 Здесь мы можем указать один, здесь мы можем указать один. Единственное, что, а мы здесь не добавили по change value. Ну, собственно, мы можем видеть то, что звук меняется, к примеру, у наших кнопок. И мы сейчас проверим ambient. Так, давайте выйдем из меню. А, упс. А, нажмем один. Теперь перейдем в settings. Аудио. Так, у нас что-то... Что-то у нас... нас конфликтует, конфликтует два change box То есть editable box и наш value конфликтует при добавлении value, поэтому мы это, пожалуй, сейчас отключим. Этот вариант я оставлю как вариант, если мы, к примеру, вместо слайдера будем использовать editable text box. Uh, этот вариант остается. Но мы его пока отключим. И также нужно проверить у слайдера value max value 1. 1, 1. <coughs> так. Жмем play. Собственно, вот SFX тоже можем отключить. Можем сделать максимально громко. Делаем music тоже громче. Так, ну ambient. Ambient это ambient. Apply back uh, back SME. Settings. Аудио. Собственно, все работает, настройка звука работает. Просто просто нужно крутить тот ползунок, который нужно крутить. Так сэмбиентом у нас что-то с эмбиентом. Так что у нас с там происходит. Так, вводим, где-то был текст. А, ну у нас Ambienta а нет, поэтому мы поэтому у нас там так происходит. Ладно, эту логику я удалю поскольку у нас editable box будет конфликтовать у нас будет перезапись поэтому поэтому это не очень хорошо оставим так собственно настройка звука все равно работает ну и на back кнопку мы возвращаемся в settings меню и удаляем этот виджет Собственно, урок не об этом. Урок о том, как сделать настройку звука. Поскольку переключение между виджетами мы уже делали. Это у вас не составит сделать труда. На этом мы урок закончим. Надеюсь, вам было понятно, что происходило в этом виджете. Особо здесь ничего сложного. Мы манипулируем. Классами звука, меняем громкость и сохраняем их в Save Game. Надеюсь, вы уже работали с Save Game и знаете, что, собственно, делает это сохранение. Поэтому всем спасибо за просмотр и всем пока.